Привет, дорогие друзья наводится у нас 4 часа 30 минут а куда вот мы идем если останетесь с нами все увидите друзья темнота уважаем можете прокомментировать куда же вы все-таки выездите взял вот мешок стоит вблизи памятника между прочим куда едете мадам 4 утра 4 уже 35 ну вот, друзья, наконец-то мы доехали до пункта назначения. Осталось немножко пройти, минут пять, семь еще по лесу. пишет, впереди идут. Красота, утра. 5 с копейками, может, полшестого. Сейчас пока дойдем, будет уже семь. Ну вот, друзья, уже подходим мы к болоту. сусани нас куда-то, куда-то ведет. Мы этому Сусанину ноги туда подрываем, если там ягоды не будет. Вон, ходят. Приехали мы на болото. Или в болото. Но главное не заблудиться. Посмотрите, сколько людей у нас тут Сезон в Беларуси открылся. На моей легшине. Он. Вот, друзья, примерно мы остановились на такой поляне Сейчас немножко вам покручу, покажу. Честно, в этом болоте первый раз. Уже здесь хуже, на видите, как слоны пробежали. Ну, где наша ягода? Вот она касается золотое счастье ягодника. О, по болоту 25 минут прошли. Довольные, жирки зачесались. Ну вот, друзья, первое ведро готово. Какое времени, честно, потратил на его, не знаю, не засекал. Сейчас посмотрим, будем второе собирать. Отрезок времени засечем Вот такой комбайн Что-что? Не-не-не, это видео снимаем Люди интересуются а, Покажем обзор комбайна Как что собираем, конечно, сходим кюльки Посмотрим, что она ведро было. собрали 38 минут потратили Ну, пару минут перекура 33 минуты ведро Но Тяжковато Продолжаем что ты не собираешься? Да дорогое. Я свое уже собрала. Теперь ты давай. Хорошо. Сколько ты собрала? О, не считала. Сыпала, сыпала. Ну как не считала? Три ведерка будем? Да. Ведерка сколько? Три литра. Да. А я сколько собрал уже? О, тридцать. Три. Тридцать три. Тридцать. Я про то, что, друзья, работа комбайна. Можно сделать вот так вообще, двумя руками. Это уже когда я подустану. И веточки. Все подберем чистенько. Санитар-леса, блин. Идеально. А то говорят, после комбайна, после комбайна ничего не остается. О, смотрите, трава. Мох. Ну, друзья, если вы еще мог начнете жалеть, вот ягодник. Весь остается, он целый, здоровый. Наоборот, в связи с тем, что людей стало на болотах меньше, начало болото зарастать травой. Люди уже их не выбивают, не вытаптывают. Вот так. Наверное, богатее все становится, что у клюпу не ездят. Или молодежь сюда не загнать, а люди возрасте уже, к сожалению, возрасте не позволяют. Да, это, конечно, нелегкая работа. Ну, да. Так простой палач. Ну вот. Делаем это вот так. Это вот так. Комбайн на полтора литра. По хорошей ягоде. Я 10 литров. Где-то 15-18 минут. То есть можете просветлять, сколько минут комбайн этот берется. Ну, уже Все. Красота. Если высыпать у нас ничего, уже нету тара. Тара нет. Пойдем за тарой. Да. Красота. Ну, друзья, 10, 2, 2. Мои хитра полностью. Юлька такие вот ведерка насыпала. Вот пришли мы. Вот оттуда. Смотрим. Это Юлька на второй ведерка О, Юля, погляди. Кусок какашки. Ну, можно сказать, третья. Ой. И мы комбайн. Ой, давай сыпь. Друзья, я не знаю, сколько оно литров. Тут, короче, не написано. Ну Но, ладно. Думаю, литра три не больше. Так, мое третье ведро высыпаем. Так. мешок с под сахара друзья так что вы не думайте что это было третье и вот мое четвертое ведро Ну, у вас объемы конечно не такие как у меня потом зашивки не до конца ну где-то 38 литров я собрал друзья Высыпаем. Ну там частее, да? Ну ходи посмотри. Вот так. Сбрусируй. Я хочу. Друзья, еще надо пять литров подсыпать сюда, и будет ровненько. А и красота! Ну как оно добывается? О, друзья, друзья. Оно добывается, все. Тяжеловато. А, Перекус. Чистым, чистым я работал около 2 часов 20 минут, и тут вот пришлось побегать. Ну вот за 2 часа 20 минут 38 литров ягод Ну и нам еще где-то надо часа 2 два поработать, 2,5, два, два поэтому, поэтому как-то так. Ну Юлька, видите, всего лишь 9 литров. Она третий раз или четвертый бывает в этом яхте. Так что пока еще... Учится. Все, люлька, я хочу кушать. Все. Все, мы кушаем. Как она устала? Ножи на коленках. Все. Комбайн, походу, кинула. Ну да. Принести вторую партию. Мое ведро. Было 38-40 литров. Стало 48 50. Но, в душе было 2 <смех> литра То есть, ровно 50 у меня идет. Ну, датюльтами еще полгода Торман, мы не сорим И вот здесь получается примерно 62-65 литра <смех> Ну, это мы уберем сейчас, да. Ера, Все с А еще картошка можно сказать. Ну, да. Можно сахар. Гульба. Смотрите, друзья. Не лениться. и Изъявить желание поработать. Ну и здесь примерно под 40 килограммов. А еще вынести надо его. А, сейчас хм. цена у нас три половиной рубля. Если вы останетесь с нами, вы, конечно же, увидите, сколько мы заработаем. Потому что у нас еще ведерко набрато в другой мешок Ну, для Юльки Ну, сейчас покушаю еще раз И пойдем попробуем еще мне 10 литров собрать, а Юльке пятерку Ой, щел Юльке еще бы Чтобы 20 литров она смогла понести Не надо завязать, а то рассыпется Оставайтесь с нами, друзья Все увидите, остальное впереди Промежуточные итог нашей работы Вот мешочек еще один. Ну это вообще. Ну и что, с Богом? Сейчас уходим. Идти нам. Ну минут два. Один, два, три. Все на месте. Потянули добычу. Юлька вон несет, поменялись местами Вот, Друзья, нужно так пройти еще минут где-то 15 То есть это порядка полтора-два километра Юлька нам пыхтить, как я, с мешочком Ну, свои ноши не тянет, так что Вот такая наша жизнь сельская Мешки лежат, жизнь радуется лежат, и меня... Все устали Все устали Ждем! Ждем! Сейчас блин взвешивать, друзья. Сейчас посмотрим, Видение сколько итогов. у нас тут. 32,100. Но это еще не все. Один завистки. Олег, Один завистки. Ну вот, друзья. Вот что мы заработали. Еще вот. что-то дали? И еще дополнительно. Ездите, зарабатывайте, друзья Все, всем пока Подписывайтесь